Здравствуйте! С вами Владимир Чернов. Сейчас, когда Рада усиленно саботирует инаугурацию президента Зеленского, надеясь дотянуть до срока, когда он уже не сможет распустить Раду, то есть за 27 мая, я хочу указать на один аргумент, который позволит сделать ему это и после 26 числа. Я проанализировал сайт петиций к президенту Украины. Кстати, закон о петициях подписал сам Порошенко, 2 июля 2015 года. Так вот, я насчитал там почти два десятка петиций, которые призывают президента распустить Верховную Раду Украины 8 СССР. В общей сложности на 15 мая в распуске Рады просят президента более 26 тысяч человек. Это превышает порог рассмотрения петиций и позволяет президенту Зеленскому немедленно предпринять меры по исполнению воли народа. Так что у нашего народного президента Владимира Зеленского появился еще один весомый аргумент в борьбе с предателями Родины, засевшими в ради. Думайте, господин президент, и нехай вам счастыть.